Добрый день дорогие гости и подписчики моего канала, с вами Иван Номизмат. Сегодня мы поговорим о разновидностях 10 рублей 1993 года. С 1993 года 10-рублевые монеты стали чеканей в другом металле. Вместо медно-никелевых кружков стали использовать стальные заготовки, покрытые мельхиором. Новые монеты стали обладать магнитными свойствами. Коллекционная стоимость 10 рублей 1993 года на обычных стальных заготовках минимальная так как их осталось очень много. Экземпляры, отчеканенные в Москве, имеют клеймо Московского монетного двора. Хоть цена их не высока, но обратить внимание, на них все же стоит. С помощью магнита вы можете проверить любую монету. И если она у вас не магнитится, как магнитится обычные монеты, то знайте, что вы счастливщик, и вам попался редкий разновид. И оценивается такой разновид около 5000 рублей. В Питере монеты производились со значком LMD, расшифровка Ленинградский монетный двор. Значки легко различимы, значок ММД круглой формы, LMD вытянут по горизонтали. Экземпляры питерской чеканки ценятся дороже московских. Это касается как магнитных, так и немагнитных разновидностей. Итого, общая стоимость монет. Московского монетного двора. Если у нас монета не магнитная стоит около 5000 рублей, магнитная около 5 рублей. Ленинградский монетный двор, если у нас монеты не магнитные, стоит около 30 тысяч рублей, а если же магнитные, то около 10 тысяч рублей. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями, написать комментарий. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых С вами был Иван Назмат. До новых встреч.